в Берлин, да, Алкаева, главного бы начальника Сюза, и он как раз был начальником когда там находился Иван Фаминики, писал нам, мы взяли ГТ-листы, кем мы в 98-м году, тут у пахли, вот заховали ГТ-пах, и он так его аж, ну, здрагануло когда я достала эти листы и он сказал, я веду, но не требую их показывать, и каждая Ивана, я что ее его расстреляли за чужую вину что он оговорился себе на суде, и это все ведали, человека забили, ну, застр... расстреляли, не за что. И эта история так само, кейс есть у книзе «Песняродное похоронение в Беларуси», и еще мы э, зарабили такий акцент на репрессиях супротивопонентов Влады, потому что есть у романских устойчивый стереотип таки, что расстреливают <coughs> только маньяков, заботятся у педофила, у неких страшных людей. И люди забывают про той страшный период нашей истории, про куропаты, коли людей просто расширением суда. Это было так само расширение суда. Их карали смертью за иншие погляды. И что в Украине, где есть народное покарание, в любой час, это же механизм может быть в Татистане супрать оппонентов режима.